Привет всем! Сегодня небольшой обзор на влагомеры. Первый влагомер определяет влажность солома, опилок и тому подобное, второй только влажность древесины. Сравним их сегодня и посмотрим, можно ли заменить одним другим или может быть вообще можно обойтись без них. Начнем с опилок. Влагомер для древесины показывает чуть меньше, но в принципе по этим цифрам можно понять всю картину. Перейдем к соломе, чем хорош влагомер для опилок и соломы, тем что он может измерить влажность внутри, тогда как влагомер для древесины этого не покажет. Перейдем к древесине, влагомер для древесины показывает 8-9%. Тогда как влагомер для опилок показывает нули. Вообще, когда у меня не было этих влагомеров, я определял влажность соломы и опилок с помощью руки. Засунув вглубь руку, становится понятным, влажный материал или нет. В принципе, можно и обойтись без этих влагомеров. Единственное, что вы не сможете определить, это влажность древесины, так как на ощупь непонятно, сырая доска или нет. Это можно определить, конечно, косвенно, по весу, но если вам нужна доска для столярки, вам не обойтись без благомера. Вот такой небольшой обзорчик. Подпишись на канал, впереди тебя ждет еще много чего интересного. Ты заходи, если что!